Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и всегда делаю выпуски я свои, на своем канале по пятницам. И всегда начинаю и заканчиваю их одними и теми же фразами. Кроме всего прочего, скажем так, мне гораздо проще начинать писать текст или ну черновик текста, если сразу знать, чем он будет начинаться. Но кроме того, это позволяет вам отличать меня как персонажа, вот возникающего тем или иным способом на ваших экранах, от аналогичных персонажей, которыми полон интернет. Тема сегодняшнего выпуска как раз такая вот деталь создания ваших персонажей. Ввиду нескольких действующих здесь факторов, эта вещь не очень популярна у некоторых ведущих. В частности, потому что там, где настольные ролевые игры, там всегда где-то недалеко подбираются к нам и, нас... и компьютерные видеоигры. И где-то в подкорке у нас всегда сидит мысль о том, что если настольная игра будет слишком уж напоминать компьютерную, то игроки могут начать сравнивать и разбегнуться все, потому что, чего уж тянуть кота за хвост, если начать бежать за компьютером, в том, что он компьютер со своими там программами уже умеет делать, будет у человека получаться или хуже, ну или как минимум просто медленнее. Так что выбор все равно станет очевидным. И в видеоиграх есть такой даже, ну, не знаю, или шаблон, или мем, может быть. Это словарный запас НПЦ. Но ну, знаете, когда тыкаешь фигурку на экране мышкой или подходишь нам поближе просто, то эта фигурка выдает одну и, и ту же фразу. Ну, или там, случайно выбирает из двух, ну, максимум из пяти... И поиграв как следует, уже не очень даже и читаешь, слушаешь, что там тебе сказали. Как бы понятно, что это кузнец, что-то там он тебе лопочет про погоду, про боль в пояснице, я не знаю. Но тебе от него не это нужно, а нужно, чтобы вот у тебя меч, и чтобы он его починил или там новый продал. Подавляющее большинство диалогов в настольных играх не сводятся к такому шаблону и ведутся свободно. Неважно, прописал ли я как мастер-трудоголик кузнеца со всеми его скиллами, пунктами, чертами характера, или просто выдумал на месте, посчитав, что где-то там, по идее, должен об... обитать какой-то там абстрактный кузнец. Это неважно. Я заранее не знаю, что он скажет в любом случае. Я буду импровизировать, и один и тот же персонаж может начать как с «добрый день», так с «добро пожаловать». Или даже «кого это там несет». Ну и так далее. Там сотню начальных фраз можно выдумать на лету. Но аналогично тому, что можно или заранее, или на лету додумать, что кузнец этот будет хромой, или там толстый как бочка, или бороду у него такую длинную будет иметь, что он за спиной ее узлом завязывать будет, или в фартуке у него будут дырки от арбалетных болтов, или еще чего-то. Также можно и добавить ему какой-то запоминающийся вербальный тик, или какую-то фирменную фразу, какой-то шаблон, который он будет, которому он будет следовать, если не во всех, то в некоторых ситуациях. Здесь большой такой и ветвистый, скажем так, э, спектр возможностей, начинающийся от манеры просто э, тянуть такое э, до действительно фирменных фраз вроде «элементарно Ватсон» у Шерлока Холмса или «спокойствие, только спокойствие» у Карлсона. То, что такие фразы нужно экономить и раздавать только самым значимым именным персонажам, это широко распространенное заблуждение. Следовать ему не надо. Вот э, что, точно никогда экономить не надо, так это идеи. Вы две потратите, и пять новых сразу у вас в голове возникнут. А если не потратите, то так и будете с этими двумя полгода возиться. Возьмите Шолохова, Ильфа с Петровым, Гашика, Мартина, любую почти детскую книжку, начиная от Успенского и кончая Роулинг, любой почти советский фильм, нынешние сериалы, хоть голливудские, хоть японские, Манера произношений и коронные фразы – это органичная часть дизайна персонажей, иногда вообще поголовно всех. Следующим шагом после такого вот «э» идут всякие акценты, коверкания грамматики. Об этом я уже как-то отдельно прошелся, там ссылку дам наверху, и ну где-то это уже было полтора года назад, ни много ни мало. Но если глядеть вот именно на тики и на шаблонные фразы, а не на диалекты как таковые, то это всякие там «однако» из э, анекдотов э, про Чукчи. добавление частицы такие из анекдотов про Рабиновича. «Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся» и прочие попытки там показать плохо владеющих великим, могучим русским языком выходцев из э, очень Средней Азии. В ангоязычных играх, кстати, это очень больной вопрос, то есть, с одной стороны, этим легко пользоваться, и пользовались уже такими шаблонами все, кому не лень, в настолках, как минимум, были овражные дварфы, вот, из Драконьего Копья, в разных версиях Кабольды. Но с другой стороны, у них там колониализм, угнетение, ну и вообще все сложно. И использование грамматических ошибок, многократно показанных в разных книгах и фильмах, для демонстрации дистанции между нормальными белыми людьми и всяким необразованным не сбродом. Как бы, если у вас за игровым столом сидит достаточно разномастная компания, ну это может быть не очень уютно и вести к некоторым некомфортным ситуациям, ну вот, совершенно на ровном месте. Немного мягче можно действовать, если ошибки допускать в интонации. Скажем, многие люди, не читающие, как некоторые, по несколько лекций в неделю, если им нужно сделать доклад, утвердительные фразы, они начинают произносить вопросительно, просто в конце фразы самопроизвольно тон идет вверх, и получается вроде как не вопрос, но, но вопрос вопрос. Это не так уж сложно научиться делать и нарочно, и более вопросительная интонация, чем надо, более враждебная интонация, может быть, или выбор синонимов какой-то особый, повтор слов-слов, как у Скавина в «Военмолоте», ну, что-нибудь такое. Следующий этап – это слова-паразиты, понимаешь. Легко добавлять к образу, легко использовать, однозначно. Политики вот вроде Ельцина или Жириновского, музыканты вроде «Паука», я не знаю, что из этого у них там от сердца идет, что от души, а что там вот умышленный дизайн персонажа. Все возможно с ним. Но таких слов-паразитов довольно много, и манеру их произношения тоже можно менять в широких рамках. Еще один шаг в ту же сторону, это устойчивые выражения, какие-то идиомы, которые просто там одну-две, много не надо, одну-две можно записать на ту же там карточку или страницу, где у вас там все остальное по персонажа. И иногда просто добавлять их, сыпать как бы в то, что персонаж произносит. Как у Стругацких в «Трудно быть богом» было в книжке, фильмы. ну, первый я смотрел когда-то давно и постарался забыть, а второй так и не собрался с силами глянуть. Ну, там было, что вот, там, не вижу, почему бы благородному Дону не... Ну, и дальше какая-то там пропозиция. Или я вот использовал э, иногда обратные шаблоны. Э, то есть, когда э, особенно задумчивому персонажу задается вопрос, то он начинает ответ с, ну, нельзя сказать, что именно точно так, но... И дальше там что-то отвечает. Э, то есть, если не выдумывается ничего подходящего, обратитесь к ругательствам. В русском языке, да и почти во всех известных мне других языках, они просто вот ни с того ни с сего вставляются в случайное место. Фразы, потому что они добавляются экспрессивно, они семантически не встраиваются в какую-то там особую структуру. Что используется как ругательство? В общем-то, не так уж важно. Хоть просто какое-то слово там массаракш да? Или там «драконы и хромые крокодилы», или «кровь и кровавый пепел». Шерсть на носу, седьмое пекло. Ну, пожалуй, это, наверное, даже целый отдельный вот шаблон или троп такой. Начиная с этого этапа, нужно уже держать себя в руках и следить вообще как бы за тем, какой эффект оказывает эта фраза на игроков. В том числе ведь именно этим мы отличаемся от тех же писателей, от фильмоделов. Ну да-ка пользуйтесь этим отличием по полной. Скажем, вот никогда я не мог себе объяснить, почему так. Если знаете, вот просветите, пожалуйста, комментам. Но вот есть у нас фильм «Охота на пиранью». Один из очень немногих таких однозначно хороших отечественных боевиков. Главный герой там бросается фразочкой «Ну это нормально». И есть у нас «Ликвидация». Там главный герой, которого играет абсолютно тот же самый Машков, и играет он честно и почти э, одно и то же всегда, всю жизнь. Он там бросается с сравнимой по чистоте фразой «картина маслом». И вот не знаю почему, но охоту я ставил раз 10 в разных компаниях, и ничего замечательно идет. хотя, казалось бы, убрать фразу вот ровным счетом ничего в фильме не изменится. А ликвидацию я видел всего один раз, и там вот как раз вот Одесса, и э, нужен какой-то вот немножко измененный язык, это все нужно, это все очень уместно, но вот нет, вот не работает, задалбывает эта фраза после ну половины эпизодов так, что хоть на стенку лезь. В общем, почему не знаю, но будьте аккуратны, просто следите за тем, как то, что вы произносите, или то, как вы это произносите, как это влияет на игроков, как они э, на это как они к этому относятся. Следующий шаг это целая коронная фраза. Вроде карфаген должен быть разрушен катона, или там один за всех, но все и все за одного у Мушкетера. И фактически любой девиз персонажа, которому он так вот яро следует, что аж вот конденсирует в одну такую фразу кульминацию и ей этой фразой потом всех спамит В жизни такое бывает не очень часто, но на самом деле конечно бывает, так что для некоторых персонажей может и можно. Здесь что хорошо у коронной фразы или у Тика может быть объяснение но как бы объяснение, во всяком случае, хоть чуточку более глубокое, чем, ну, понятно, это понаехавший он язык там как следует не знает, или что вот он из ланнистеров, а они все такие, что чуть что по счетам платят. Вот скажем про того же Черномырдина, раз уж мы про политиков, да, утверждается, что он не всегда лыка не вязал, а просто в обычной жизни он там наполовину матом изъяснялся. А когда камеру включали, то у него включался такой вот цивильный фильтр, который заставлял его мяться, комкать фразы, заменять нецензурные междометия на всякую ерунду, которая вертелась у него в тот момент в голове. И получалась я такая какая-то вот труднопонимаемая каша с иногда фразами, которые так никогда и не заканчивались ничем. В книгах очень хорошая версия была у Волкодава Семеновой. Иногда Волкодав, главный герой, заглавный, он начинал избегать беседы с человеком, с которым нарастал конфликт, и начинал обращаться к нему косвенно, то есть обращался к кому-то другому, даже просто вот кто там с ними же сидел, с просьбой пожелать вот тому-то доброго вечера. И это объяснялось как пассивная угроза, просто следующая из традиции, что нельзя убивать человека, с которым недавно беседовал. В колесе, колесе времени Джордана есть похожие, пусть и несколько менее тонкие детали с ношением боевых вуалей у некоторых народностей, потому что убивать с открытым лицом нельзя. И сразу то есть понятно, что за настрой, если группа таких персонажей идет там на э, сходку или на аудиенцию к кому-то, уже закутов лица. Сразу понятно, к чему они хм, готовы. Возвращаясь к чисто словесным тикам, можно вспомнить японскую литературу и анимацию, в которой довольно часто бывают персонажи, обращающиеся к окружающим слишком вежливо, слишком помпезно. В японском языке там вообще много ступеней вежливости, но из-за этого и порог считывания того, на какой ступени ведет беседу каждая из ее сторон, довольно низок и доступен всем. И таким образом, за некоторыми исключениями, показывают нам так персонажей, скажем, попавших в наш мир из далекого прошлого, или там из параллельного какого-то мира, где все вот изъясняются более культурно и более куртуазно. Обратно у Стругацких там был малыш, который повтор которым фраз вроде там феноменально, был просто отходом как бы на его же ранние стадии, когда он еще не умел общаться словами, но уже заучивал нравившиеся ему звуки, а потом просто посыпал ими обычную фразу. Ну и отдельной группой можно выделить фразы, происходящие из верований. Всякие там «ктулху тагн, «черт возьми» даже и «таков путь». Обязательно подумайте, что может подходить на эту роль в вашем сеттинге, особенно если это какой-то сильно уж верующий персонаж или того и гляди вообще священник. Тут тоже очень большая тема, которую мы, возможно, раскроем полностью как-нибудь в другой раз, и пройдемся уже не только по ней, но и по э, систематическому использованию жаргона, потому что здесь э, есть некоторые приемы, которые нужно специально заучивать. Так просто это естественным образом не идет у людей. Так что пока что мы, сколько вам с, там насчитали? Мы насчитали, во-первых, просто такое ммммм», э, хм, какие-то междометия грамматические нарушения, акценты и диалекты, интонационные ошибки и неровности, слова-паразиты, идиомы и прибаутки, коронные фразы просто так или с подоплекой, и э, теологические, герменевтические какие-то мотивированные фразы. Вот 8 у нас получилось таких ступенечек. В следующий раз, думается мне, надо пройтись аналогично по невербалике. А пока... С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.